Женщина, рожденная в год крысы, обладает какой-то необъяснимой притягательностью. Ее красота далека от общепринятых норм, но изысканность поведения, речи, манеры, умение одеваться и держать себя в обществе притягивают к ней взгляды. Каждое действие женщины-крысы направлено на демонстрацию своей независимости и своих способностей. За место под солнцем леди-крыса готова к долгой и жуткой борьбе. У женщин-крыс очень богатая фантазия и живое воображение. Для нее важнее всего хорошо выглядеть. Она гордится своим гардеробом и внешностью. Женщин, рожденные в год крысы, отличают шарм, привлекательная внешность. В своих поступках они всегда целеустремленны. Эти люди бережливы хотя могут быть и щедрые, но лишь по отношению к тем, кого любят и кто им симпатичен. Здесь сочетание силы и элегантности, их внешняя спокойность, притягательная веселость, лишь игра и приманка для жертвы. Женщина-крыса получает необъяснимое и неописуемое удовольствие от совершения покупок. Приобрести и принести к себе в норку вот это очень важно для меня. Женщина-крыса следит за модой, но одевается по-своему с изюминкой. Ей свойственно романтичность и сентиментальность. Лучшим подарком для женщины, рожденной в год крысы, конечно, это сама крыса. Этот подарок я сделала для близкого человека. Делался он на заказ. И настолько удачно он, Посмотрите, это действительно ручная работа. Какая получилась элегантная крыска. И это означает, что подарок не для какой-то девочки, не для подростка, а для элегантной дамы со вкусом, разбирающимся в моде. Как же выглядит моя крыска? Посмотрите. На ней легкая валь, шляпка валь, причок. Босы! Посмотрите, ремешок какой на платье цвета морской волны. Тому, кому это делается, этот подарок, она очень любит этот цвет зеленый, цвет морской волны. Ну и тут, конечно, ей уже подарили, подарили уже букетик цветов. Она стоит и радуется, все очень сочетается. Посмотрите, на ней серебряные башмачки и подъемник. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какой там подъемник. Но не все так просто. Не только подъемник. И хочу показать, Вы посмотрите, моей мадам, даже ажурные трусики. Моя мадам, ажурные трусики. Так выглядит подъемник. Подъемник. Так она выглядит идущей, идущей сзади. Знаете, как красиво? Вот такая элегантная, элегантная крыска. Все в ней замечательно, все в ней хорошо. Я думаю, этот подарок для женщины, рожденной в год крысы, будет очень-очень, кстати, глядя на эту элегантную симпатичную и очень модную крыску настроение ваше улучшится и думаю что подарок сделанный своими руками будет самым лучшим вознаграждением любви к тому человеку которому вы дарите этот подарок